Дорогие мечтатели коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике сегодня оперируем пациентку с вентральной грыжей после оперативного вмешательства, которое было выполнено по поводу удаления большого метастаза из правой доли печени. Пациентка была несколько раз оперирована ранее. Ей уже была выполнена герниопластика сетчатым плантом в нижних отделах живота. То есть у нее такая есть слабость прыжной стенки, вот, далее было выполнено это оперативное вмешательство, и в настоящее время я сейчас провожу оперативное вмешательство по поводу как раз послеоперационной пентральной грыжи. Смотрите, как я сейчас это буду делать. В животе отмечает спаечный процесс. Мы зашли по методике Хаса на открытой лапароскопии. Вот видите, уже рассек достаточно большое количество сальника, который подпаян был к рубцу. Это подпаянные тонкие кирки, мы видим петли. Сейчас мы рассекать их будет <свят> сюда. Вот это обязательно все нужно будет выделить. Освободить биржевые ворота. Обязательно освободить сантиметров 5-6 дальше грыжевых ворот. И спокойненько мы уложим сетчатый бланк в двухслойный специальный, который закроет этот биржевой дефект. Я сейчас рассекаю плоскостные спайки между сальником и тонкой кишкой видите и аккуратно выделяем тонкую кишку сальник мы отсекаем аппаратом легашу я уже неоднократно говорил что это прекрасный инструмент который позволяет заваривать сосуды до сантиметра в диаметре как изолированного так и в толще сальника и в толще ткани видите? поэтому где выражены сосудистая сеть мы применяем это, именно этот инструмент, где у нас плоскостные спайки, особенно если рядом, то в этой ситуации мы используем холодную десекцию, холодное рассечение с помощью эндоскопических ножниц. Вот сейчас я заканчиваю пересечение сальника с этой стороны, и мы с вами перейдем на выделение непосредственно уже кишки. Вот это называется холодная десекция, ножевая. Видите, как аккуратненько без сосудистой спайки, но те, которые располагаются очень близко к полумордному, можно рассекать. Как вот я это делаю аккуратненько. Здесь надо быть очень внимательным. По миллиметру буквально рассекается, чудо же Буквально по миллиметру рассекается ткань. Вот таким образом, мы аккуратно, аккуратно. Отсоединяем кишечку от передней брюшной стенки и овощи. Вот мы подошли постепенно к грыжевым воротам. Видите, вот они как раз края грыжевых ворот. Вот. Здесь припаяны были петли толстой и тонкой кишки. Я заканчиваю адгезию Лезис, рассекаю все эти спаечки. Видите, холодным путем между кишкой и стеночкой грыжевый поворот и брюшной стенкой. И вот таким подобным образом освобождаем всю эту зону от спай готовим место, куда мы будем крепить сетчатый имплант. Я сейчас завел сетчатый план специальный двухслойный. С одной стороны он как кефаликсный створот, такой гладенький, я всегда говорю, покрыт смолами, которые рассасываются за 40 дней, за это время брюшиночка покроет. Видите, он как раз с той стороны, которая будет в брюшине, вот он гладенький. А с этой стороны в 3D плетении он хорошо припаялся к брюшной стенке. Видите, сейчас мне осталось последнюю точку фиксации сделать транскутанными швами. И далее я герню степлером зафиксирую уже непосредственно его к брюшной стенке до конца. Теперь я взял герню степлер, Такие титановые скрепочки, видите, как волосочек у человека но очень крепкий не звенят в аэропорте можно делать МРТ, но они надежно фиксируют сетчатый в самой брюшной стенки абсолютно инертный материал продолжаю фиксировать сетчатый план обязательно надо это делать последовательно максимум 2 сантиметра оставлять между скрепочками, чтобы петля кишки туда не залетела первое время. все, и сейчас надежно он припаяется за два месяца по всей поверхности и будет как хороший свой апоневроз, который уже разорвать невозможно, потому что он выдерживает нагрузку где-то 5 тонн. Смотрите, окончательный вид оперативного вмешательства. Прикрепили мы сетчатый план. Очень хорошо он у нас стоит, весь расправленный. И сейчас введем противоспаечный гель сюда, на кишки, чтобы обратно спаечки у нее не образовывались. Для этого я использую примерно миллилитров 60 геля. Вот таким подобным образом он у нас вводится на кишечник, на тонкий, на толстый. Сейчас он весь размажется по всему животу. Дренажей мы никаких не оставляем. Все у нашей пациентки будет хорошо. Все, окончательный вид оперативного вмешательства. Спасибо всем за внимание. Искренне ваш профессор Пучков.